Двигаемся дальше. Давайте немножечко внимательнее поизучаем те возможности, которые предоставляет нам система при использовании стандартного профиля доступа кассир. Если мы уйдем в раздел продажи, мы в частности увидим, что нам предоставлен доступ на настройки рабочего места кассира. И мы, зайдя под пользователем кассир, можем изменять настройки. Наверное, это не очень хорошая практика. Наверное, изменять настройки должен все-таки специалист, а не простой кассир. И давайте мы с вами поставим себе следующую задачу. Обеспечить настройку прав доступа кассира таким образом, чтобы он не имел возможности изменить свои настройки. Давайте в рамках поставленной задачи поизучаем, какие же роли, предоставлены в э, профиле групп доступа кассир. Профили доступа кассир. Выходим в сеанс администратора. Вот я уже открыл здесь профили групп доступа, администрирование профили, э, пользователей права, профили групп доступа. Вот он у меня кассир. И давайте мы с вами э, повнимательнее посмотрим, какие же роли предоставлены кассиру по умолчанию. Можно на самом деле по-разному отображать список ролей. В предыдущем примере он у нас отображался простым списком, но есть возможность включить его по подсистемам в виде некоторого дерева, что наверное удобней. Я точно знаю, что нужно искать. Давайте мы с вами найдем по систему продажи, вернем список. Вот они продажи. И вот обратите внимание на роль добавления изменения классификаторов и настроек продаж. Необходимо исключить данную роль из нашего профиля групп доступа. Каким образом это сделать? Профили групп доступа по умолчанию мы с вами редактировать не можем. И единственный вариант, который нам доступен, это создать новый профиль групп доступа копированием профиля кассир назовем его кассир модифицированный и здесь мы в подсистеме продажи мы уже можем убрать роль которая нам мешает добавление изменения классификаторов и настроек продаж тут становится на этом этапе понятно что я не вполне корректно выразился в предыдущих видео, когда говорил, что профили групп доступа предоставляют пользователю минимально необходимые возможности те профили групп доступа, которые включены в систему по умолчанию, конечно же это не так мы можем их регулировать, убавлять возможности, предоставлять новые возможности вот такая ситуация итак, мы убрали роль добавления, изменения классификаторов и настроек продаж и создали новый профиль групп доступа «Кассир модифицированный». Хорошо, теперь мы должны в нашей группе доступа, в которую включен наш кассир, группа доступа «Кассиры», мы должны связать ее с нашим новым профилем. Давайте мы это сделаем. Так, вот он, кассир модифицированный Закроем И сейчас Мы с вами перезайдем а, Под кассиром И мы с вами ожидаем, что вот здесь Вот у нас настройки РМК Изменят свой функционал Давайте посмотрим, так ли это в систему вновь под кассиром. Раздел продажи. На первый взгляд ничего не изменилось. Настройки РМК. И вот здесь вот мы уже можем видеть, что мы не имеем возможности изменить настройки и записать какие-то новые данные в эти настройки. Таким образом цель наша достигнута. Мы пользователю кассир не предоставляем более возможности изменять свои настройки.